Так, следующий блок – это кровоснабжение. Сейчас мы с вами остановимся на кровоснабжении. Это артериальный приток, венозный отток, а также на лимфатическом э, оттоке и притоке и нервации. Э, кровоснабжение желудка, как мы с вами уже выше упоминали, э, происходит из артерий, которые отходят от 10, -го, 11, -го, 12, -го, а также от аорты. Да? Здесь есть веточки, вот вы видите, что если это аорта, от нее отходят вот эти ветки, которые здесь перечислены. Посмотрите, какое множество сосудов участвует в кровоснабжении желудка. И теперь представьте себе, что если придавить хотя бы вот этот, значит пострадает вся большая кривизна. Ну вот до сюда точно. Если придавить вот этот, пострадает вся малая кривизна, еще частично большая кривизна. То есть мы, зная регион кровоснабжения каждого из этих сосудов, можем предположить, где пострадал кровоток и где произошло вот это ущемление, смещение, зажатие или какой-то другой процесс, когда и какая артерия здесь не работает. Например, если язва будет вот здесь, мы проанализируем, какие артерии плохо работают. Если язва будет вот здесь, проанализируем, какие артерии плохо работают. И по логике, как Профессор Блюм расследует каждый случай, да? он будет смотреть, почему, что могло произойти здесь, здесь, здесь, здесь, по пути этой артерии, что могло такого случиться, почему эта магистраль перекрылась. Именно этот шестизвенный диагностический принцип позволяет обнаружить любую причину, несмотря на то, в каком блоке она находится. Для этого он и разработан, и используется в нашем центре, для того, чтобы не упустить ни одной причины, ни в каком регионе, ни на каком, то есть на любой глубине. Мы ее найдем, потому что мы все раскладываем, раскладываем, раскладываем, и обязательно дойдем до той точки, где произошел сбой. Вот наша задача с вами. Еще раз возвращаемся к тому, что... Когда нам, нас спрашивают, а что у вас там за тренажеры, а что же это за такие модули, а как же вы там все это делаете, наши тренажерные реабилитационные конструкции предназначены для того, чтобы попадать в адресный сегмент, именно туда, где есть проблема, и работать именно там, где нам нужно наладить либо морфологию, либо анатомию, либо кровоснабжение, либо венозный отток, либо лимфатический циркуляцию лимфы. То есть все наши тренажерные конструкции предназначены для того, чтобы устранять все эти вещи, о которых мы с вами сейчас говорим. Вот их задача. Следующий макроблок – это лимфатический. Но ну, мы подразумеваем, что мы вместе с артериальным притоком также, по аналогии, рассмотрели и венозный. Да? просто артерии обеспечивают приток, а вены отток. Принцип тот же.